Доброе утро! Пойдемте закрепчами на садов. Посмотрим, сколько унесу. Сейчас зашу Стул еще нормальный, материала много, но у нас все по, по лесному, без стульев, без всяких магазинских. Наш домик кирпичный завод. Даже отковыренные еще остались. Вот эти два возьму. Еще от колпа Думаю, что кит 4-то унесу точно. тяжелая, блин, посмотреть пойти что ли, пустотелые там оторвутся нет, ну, думаю здесь на колупа Ну и что, поднял трубу для эксперимента, выше уровня земли, один хер сюда дымит, -моя. что за хер? Прррр. На хер, короче, связался с этой коптильной. да, пошел я на рыбалку. он все поднятый дым все равно туда идет самое интересное видео смотрел берут подкапывают дырку здесь выкапывают туда ну там не знаю полметра ну и там 10 сантиметров возвышения делают над землей и все топится у них как Почему у меня тогда не топится? Вот столько уже продолбил Такая толщина льда Сантиметров 25 наверное, сейчас уже вода падет ну вот такой аргумент сейчас есть у меня. Ледобур. Сантиметров 35, наверное, уже лед. Ладно, закидываю. Попытаем удачу. Первый есть. На улице минус 29 сегодня. Напилил такие большие. Сейчас здесь я уже буду их на чурке распиливать. Здесь то потеплее. Вчера поймал. 7 рыбок, но вроде 7. Оставил их на улице, В морозилку, как заморозил потом, если нам будет достаточно... шуруповерт сдох как обычно неподходящий момент поэтому буду делать на гвозди как-то придумывать хотел на деревянные шканты деревянный навес здесь чтобы вставлялся Пожгу его немного. Думаю, на эту стенку его повешу. Здесь нормально будет, не мешается, ничего. Норма внизу. Кто-то может сказать, что мыши схаются. Они и так, если даже полностью будет она наглуха вся, без щелей, и они все равно залезут, не переживать, Прогрызут, залезут, если им надо будет. Это на железный какой-то ящик тогда. Тогда ладно, от мышей, он поможет. Ну, у меня лежит где-то, даже где доступно для мышей в местах. Ну, пока ничего не трогают, Не кушали ни разу. Не были замечены так вот надо прибраться на будет по теплу может весной начну здесь обшивать уже эту землю закрывать доски тоже буду делать может пол сделаю. Делаем красиво будет. Сейчас, наверное, порог все сделаю. Поддувает шибко что-то. Дышится аж здесь. Дует вообще, когда вот мороз. Сделаю порог. Меньше будет дуть. Насчет коптилки, я понял? нужно сделать надо кирпичи короче таскать будет и тогда сделаю все нормально будет коптить Наверное, поддувает немного. Ну вот меньше. Надо вот здесь еще прибить. Тряпку, не тряпку что-нибудь. что, -нибудь. щелка, сервно осталась. Дверь не идеально ровная, тем более без полукруглых. Вот туда поддувает В эти щели. Там еще дырочка. Ну меньше уже, конечно, все равно Но лучше пробить бы еще какую-нибудь тряпку там. Джут, не джут. Поищу что-нибудь, может, найду. На ужин будут сосиски. Сосисочки. Пожарим сейчас печки. They Одна сосисочка, к сожалению, не выжила.